В 2010 году было положение такое, что возможность заплатить за квартиры попросту ну, не было никакой. Поэтому приходилось исходить из того вообще за что мы платим и ну, кому на каких основаниях и тут что-то как-то вот пошло, пошло дело и поехало, и начал цепляться за одно, за другое, просто исходил из того, что вот указаны какие-то квитанции значение а где они регулируются, кем, почему вот вода, например, указ... за отопление берут столько-то, а вот неважно там температура батареи 20 градусов или 80 градусов, И темпер... при этом цена остается прежней, с каждым годом только растет. То есть здравый смысл намекает сразу же о том, где нормирующие документы, где четко указывается о том, что при поступлении вот такой услуги, стоимость такой услуги будет составлять столько-то. Если услуга не выполнена то, или выполнена не в полной мере, то вот, это, не взимается или взымается процент какой-то только от услуги. То есть логично, да? То есть ну, это должно регулировать, должен был регулировать договор социального найма. Это еще до моментов, когда я занимался а, в Русской Республике Русь, это вот как вот этапы мои становления, как я пришел до этого всего. То есть а, логически я просто начал задавать вопрос такой, а на каком основании кто-то что-то берет, если нет документов, которые бы на, ну, между нами закрепляли какие-либо отношения. То есть это договор. А вот. отношения, да? да, да. То есть здравый смысл примерно такой же. И дальше вот еще такой момент. Мораль всей басни начала такова. То есть пришли в один прекрасный момент два документа от двух управляющей компаний. Одни просят деньги, другие просят деньги. И я задал вопрос так я что-то здесь не понял с какого перепугу вдруг начинают две управляющие компании требовать с плательщика деньги? То есть где здесь здравый смысл? И причем приходят квитанции, я уже потом начал разбираться, а они не ссылаются ни на какие договоры, ни на какие правовые нормы, просто приходит квитанция и указан месяц. То есть это то же самое, что я там квитанция там, за октябрь, квитанция за ноябрь. Это что? Я ноябрь прожил, я имею, я должен заплатить кому? Господу, что? Ли? И как как к этому вопросу то подходить? Вот. Здравый смысл меня натолкнул на то, чтобы обратиться к управляющей компании и потребовать с них какие-то нормативные документы, на основании которых регулируются наши отношения, на что был, в общем-то, ну, в общем, проигнорирован. Потом второе заявление отправил и опять же был проигнорирован. Потом я лично туда приперся к ним и говорю, вы, ребята, вообще что-то творите, что хотите. В соответствии с статьей 153, часть э, от жилищного кодекса, любые отношения между мной и вами э, будут зависеть только при заключении договора социального найма. Так, так, я говорю, предоставьте договор. А они мне то, что начинают ссылаться на то, что вот, мол, вы там э, ходили на выборы, кого-то там выбирали, и вас глава района там всех э, поставил э, под одну гребенку под эту управляющую компанию. Но я же ни за кого не голосовал. И я дальше начал жить. Подал в прокуратуру заявление о том, что из меня вымогают деньги вот такая управляющая компания. Я ссылаюсь это на то, что предыдущие заявления попросту были проигнорированы. Прикрепляю к этому заявлению в прокуратуру о том, что мне не были предоставлены соответствующие документы. Предоставляю вот чеки от заказного письма, отправленного в это. И в соответствии с этим ну через некоторое время прокурор вызывает к себе а, идет такая беседа интересная этот, а, о том что прокурор начинает защищать этих ребят и жалуется мне о том что да вот действительно эта управляющая компания она умудряется и у меня-то тут в подъезде воровать то есть он сам почти ничего сделать не может то есть я понял что человек абсолютно не некомпетентен в этом вопросе ну и слово за слово я начал дальше разбираться в этом вопросе поскольку, поскольку эти ребята просто все э, ну, одним миром мазаны и интересы у них в общем-то совпадают это где бы нагрести побольше бабла э, я начал, у, на, у меня было там э, какое-то судебное решение э, в результате из-за того, что я не платил какой-то управляющей компании поэтому было там выведено решение и, и одни приставы начали приставать то есть они приставали-приставали пока я тоже к ним не пришел и сказал, ребят, вот Понимаете, в чем дело? Ваш там приставы, ваше судебное решение, оно не может быть законным, поскольку, поскольку вот, вынесено ваше решение судьей не было, ну скажем так, правомощным, поскольку, поскольку данная контора, которая давала заявление а, в отношении меня, она не является как, как таковой а, заинтересованной стороной, поскольку, поскольку нет никаких документов, а, регулирующих наши, между, наши отношения. Логично? Поэтому я могу с таким же условием сейчас вот написать заявление, ой, не заявление, а составить квитанцию об оплате и указать счета, а вот принести их вам и вы мне будете их оплачивать. А завтра, я, через месяц, я еще один принесу. А через три я буду еще одну приносить. И так будет постоянно. И вы будете должны, обязаны уплачивать мне вот эти квитанции. Логично? Это вот ваша логика, по, по, на основании которой они так подумали, подумали, и решили меня не трогать. Через некоторое время я начал, в общем-то, создал Совет Общины Коренного Русского Народа. Познакомился с Русской Республикой Русь спустя два года. И новая логика, то есть... Поскольку Российская Федерация прав не имеет на своей территории, и режим Российской Федерации оккупационный, он не имеет никаких законных документов, о чем мы ссылались неоднократно и имеем официальное подтверждение, то есть исходим из того, что мою квартиру мне выдал исполком РСФСР, 1988 года то есть официальным правоприемником и а, собственником данной квартиры является исполком рсфцр и никто иной зачем нужна была вся эта приватизация и затея с приватизацией а вот зачем для того чтобы перевести официально то есть добровольно ты сдаешь свою переводишь квартиру из как вот собственника квартиры из исполкома рсфср то есть у тебя есть определенные права ты передаешь эти права российской федерации незаконному там, правителю незаконному оккупационному режиму и по факту ты попросту даешь полное право оккупационному режиму решать вопросы твоей, твоего имущества точнее имущества рсфср логично да то есть в конечном итоге получается картинка такая, что раз я не не стопал в эти незаконную приватизацию, а и, и там квартира находится на балансе у РСФСР, Ребят, предоставьте документы на собственность, а, этот, а, на собственность этой квартиры а, правоприемственность от а, исполкома РСФСР в современный вот этот а, мир, в котором мы сейчас живем и в котором вы заявляете, то, что вы являетесь му муниципальными там собственниками предоставьте и дальше создается. вы приватизировал квартиру да нет нет не приватизировал а кто приватизировал там логика проста узнайте кто собственник вашего дома установите документы кто является собственник вашего дома и в общем то в дальнейшем прыгаете от того, что раз, раз не легитимно и все документы не являются законными, поскольку у, вот это, у легитимности Российской Федерации нет. Поэтому все закон, действия по приватизации тоже являются эффективными. И как результат до предоставления документов Российской Федерации и легитимности вы отказываетесь платить налоги по отношению, в отношении каких-то других этих структуры или еще каких-то там налогов которые требуют поскольку поскольку а, они не имеют права вести собственную деятельность а лучше еще закрепите конечно деятельность свою вот а, национальными документами чтобы любая попытка привлечь вас к ответственности воспринималась как попытку геноцида в отношении коренного русского народа статья 357 у КРФ вот Поэтому, по этой логике, я просто всех поставил в известность о том, что я не буду платить никакие налоги, потому что некому и нет для кого. И, в общем-то, скажите мне, кому и на каких законных основаниях я кому-то что-то что-то должен. Тут местный дом совет на меня взъелся, Болты, ты негодяй, мы тебя выселим, а я говорю, у меня все законные основания, вы, ребят, предоставьте документы, я плачу любой счет, а еще и счета всех жильцов этого дома за последние 2-3 года. Готов взять, оплатить э, эти счета? Вы подскажите мне кому и на каких законных основаниях. А также пустая передоставит мне государство Российской Федерации, которое себя э, этот именует так, таковым. Э, все не там э, наличные и средства, которые выделяются государственным бюджетом на меня ежегодно, а это минимум 28 тысяч евро в год на душу населения. Это минимум, потому что некоторые подсчитали. А? Такая экономисты подсчитали, некоторые говорят что это слишком заниженное, потому что некоторые насчитали 90 тысяч евро в год на душу населения ну, поздно там говорила порядка 30 миллионов рублей да там вот ну и вырисовывается. ты разделите 30 миллионов на 40 вот я сейчас возьму калькулятор открою вот 30 раз два три разделить на 42 вот и получается 74 1285 даже еще больше получается понимаешь евро mm -hmm. то есть это практически ну, больше половины полмиллиона евро mm -hmm. то есть это получается в самой богатой стране мира вы еще и платите налоги то есть здравый смысл вообще отсюда, если государство не способно оплатить Ваше здравое охранение, не способно оплатить ваше жилье, жилищно-коммунальные услуги, которые, кстати, вот если взять ту же Беларусь, у них больше, по-моему, до 80% оплачивает государство всех налогов, связанных с ЖКХ. Государство. То есть, если... Государство не способно оплатить электричество. Вот тоже электричники мне тут начали, в это взвыли о том, что я, мол, 5000 мне не уплатил. Я говорю, мы с вами в каких правовых отношениях относим, э, находимся? Вы являетесь производителем электроэнергии? Нет, мы вам сбываем. А вы, говорите, кто их на каких законных основаниях меня что-то требует? У нас с вами договор. Нет, там, мол, там, как, по какому-то умолчанию где-то чего-то. Я говорю, у кого у чего умолчание? Ваша деятельность попадает под статью геноцид. Вы э, с меня чего-то требуетесь, в будущем не являетесь. Не мы, мы с вами не являемся ни в каких правовых отношениях, так? Вот. Давайте-ка мы сейчас сделаем как? Вы, этот... Я на вас подаю заявление в прокуратуру на то, что вы занимаетесь вымогательством в отношении коренного населения, а вы в свою очередь предоставите документы о том, что вы действительно открыто осуществляете вымогательство в мои, в мое в отношение, в, в мой адрес. Они начали что-то пык-мык, мы тоже, мол, русские, мы не... Что это, говорит? Я говорю, документы у вас есть, что вы русские? Так, предоставьте их. А, говорит, у вас что, вот так? Я говорю, да, у нас вот так. А если вы же ведете свою политику, видите как хотите, мы ведем вот так. И это все законно, в соответствии со всеми юридическими нормами. Да это говорит какой-то, мол, этот, как так называемая анархия. Я говорю, нет, это международное право, которым вы кичитесь направо и налево. Это правовое поле, которое вы кичитесь направо и налево. Так что будьте любезны. Он начал, вопил, вопил, и ничего так толком сказать не смог. В общем, заткнулись, и, в общем-то, я их больше никого не видел. Так же, такая же ситуация и с кредиторами. Я никому никаких кредитных обязательств не готов выплачивать, поскольку и не собираюсь выплачивать, поскольку поскольку банки не являются государственными образованиями и ведут свою политику вне государства и вне структуры власти. И, соответственно, мне задается вопрос, я чего, сотрудник банков? Нет. Я являюсь э, этот, гражданином США, э, где за, или, или не являюсь, нет, не являюсь, а весь Центробанк и все э, филиалы банков зарегистрированы в Соединенных Штатах, так что вопрос снимается моментально. Я не являюсь ни, закон, ни сотрудником банка, ни, э, жили, э, это, ни гражданином США, поэтому с меня вопрос э, какие-то... Правовые обязательства сразу же снимаются, поэтому любые разбирательства по делу кредитной системы не имеют под собой никакой законной основы, Постольку, поскольку... Брал кредиты еще? Меня мать брала, не смогла выплатить, зарплату не платили. Я, по... я не беру кредиты, я никогда не занимаюсь такими ну, вопросами, но я знаю, что любой гражданин может взять а, до, до сколько угодно, хоть 40 миллионов рублей и не отдавать на законных основаниях. Вообще сколько не отдавать? сколько не отдавать. Нет оснований. Оснатый. Понимаешь, в чем дело? А, Какое какая законное основание? Вот есть а, банки Китая. К примеру. Просто банк Китая. Вот, а, он находится на территории России. К примеру. И этот банк Китая а, просто на территории... Ну, а, ребята пришли на территорию на твою русскую территорию и решили заниматься какой-то деятельностью например выдавать от, от, от, как банк китая деньги тебе ты взял деньги а, и решил им не отдавать и они тебя их, решаются привлечь к уголовной ответственности в соответствии с закон, законодательством а, твоей страны в которой ты живешь понимаешь логику да. то есть получается тебя пытаются принять прижать к ответственности те, кто вообще здесь находится, не имеет права, и более того, вести какую деятельность по кредитованию населения. Ведь роль банков четко указана в Конституции. Они имеют право только разрабатывать, финансировать там, насколько я помню. Население там, о не финансировать, а разрабатывать денежную политику и экономику, и там все дела. О кредитах и расставщичестве вообще слов, в общем-то нет, никакого слова. Зато есть документы, подтверждающие, что банки работают и выдают систему, вот эти кредитные, систему кредитования, организуют в соответствии со своими внутренними распорядками. Официальные документы есть. Так что, я сотрудник банка? Нет. А раз я не сотрудник банка, я никому ничего не должен. Вот в чем логика. И я когда это коллекторной конторе рассказал, они там разом все обосрались, говорит, типа, а что это вы тут произвол-то какой возводите? Я говорю, вы то вы здесь произвол вызводите. И говорят, людей еще шантажируете и ведете откровенный геноцид то есть скажите мне пожалуйста где в правовом поле Российской Федерации указано что в случае невыплаты кредита вы имеете право угрожать коренным русским о том что из изымать имущество или прочее где это написано вот в чем суть то вы ставите статус банка в какую то такую новую правовое поле хотя четко регламентирован его статус банка тем более укажите пожалуйста где это э, указано что банки могут находиться на этой территории то есть на территории русской земли вот логика и это люди не понимают и поэтому ведут платить машка вон никита равна из 35 платят и я буду платить то есть логика вот такая так что платить? -то? Вот не я все сп справедливо. он раб пускай платит. Нас надо подождать, наверное, когда вымрет вот этот вот менталитет, который не понимает. Вот все платят, и я плачу. Все идут на работу, и я работаю. Это а, на кого-то работа. Подожди, так, может, может возьмем немного кредитов. Да я снимаюсь, а... видишь, чем дело. Это э, разговор ведется. К, к чему? К тому что э, нами такси задолжали. Мы действительно можем заниматься да. таким деятельностью, но наши интересы это не деньги, а по строительству государства. И вопрос сводится к тому, что если там можно на эти деньги, там, людей, там, зарплату уплачивать, вольно наемно. Да. это сегодня, знаешь, что такое, это такие же проститутки, которые сегодня вот платишь, им столько, они будут работать на тебя, а завтра они будут работать на другого, кто больше платит. Так нахера мне такие русские, нам нужно русскую платить, да. только те русские, которые... Я, я понимают. понимаю, да. твоих мыслей я понимаю. А, так может просто обеспечивать себя то есть те кто хотят я бы вот с удовольствием занимался вопросами русской республики если бы мне было на что жрать во что одеваться и где жить я понимаю а есть, это... я понимаю да. обязательно обез... озабоченность по этому поводу вон у нас есть такой человек и вот на отмазали от 8 миллионов по кредитных обязательствам какие-то были и он теперь узнав что такая возможность есть получив опыт ездит по Городам и весям рассказывают о том, как можно просто не платить вот таким вот образом и попросту э, зарабатывать еще и на этом день То есть понимаешь, Луки? То есть э, мне Сбербанку уже надоел бред. Возьми у нас полтора миллиона. Вот возьми у них полтора и не гибай. И знаешь, что сделай? Вон сделай как это, это Делал, он этот Воронеж э, сделал, документ переписал договор. И все. Ну, переписать мне не дадут, потому что я же при них там подписываю. В чем дело, их если ты придешь с документом в Русской Республике Руси, и они оформят на тебя кредит, то дело в шляпе. Можешь не отдавать мне ничего. Но что? если я по-другому паспорту? А если по-другому паспорту, паспорту, то они тебя этот начнут в соответствии со своим репрессионным аппаратом и выдуманной идеологией, начнут опрессовывать я скажу, у меня есть другой паспорт. Ну что так. Вещим дело. В данной ситуации, что в первой, которую я обсуждал по жкк что во второй, что я говорил про электричество, что в третьей, что я, что я говорил про банк, наблюдается одна и та же позиция. Я хозяин собственной земли, и если я знаю, что этот мое, и если я знаю, что я прав, то он за мной правда и за мной победа Поэтому э, поли, позиция какая? Если я прав и моя за мной победа, то я буду отстаивать свои права и суверенитет, нас будет стоять. Поэтому ни одна бледю, бледюга просто не может пройти сквозь вот мою э, стену, которую я выстраиваю, и сквозь мою, те, тот отпор, который я даю. И здесь здравый смысл. В вот общем, И поэтому э, вот от, мое отношение к людям, которые там. Ну платят я понимаю это просто люди которые ну, бессовестны в правовом поле и как бы прикрываясь тем что они бессовестны ну, свою бессовестность прикрывают тем что вот они мол такие молодцы а я вот пидорас не плачу ни за что то есть вот логика то понимаешь им дело то есть если я прав то я буду оставить свой суверенитет а если они не понимают этого они будут как от рабы платить вот в чем суть. То есть ты, если можешь отстаивать свои, свои права, и у тебя есть такие вот, ну скажем так, понимание о том, что, как это правовое поле действует, ты стоишь насмерть и бьешься. А еще по, этот, по, потихоньку отвоевываешь те территории и то, те права, которые, в, общем в которых тебя ущемили.